Мужик, фанатик рыбалки, женился второй раз. Через неделю приходит на лед, весь в синяках, побитый, никакущий. Сел так тихонько, закинул удочку и сидит, подходит к нему. Его друзья смотрят, а он весь в синяках и спрашивает, «Да что с тобой случилось? Где ты так долго пропадал?» Ой, прихожу я, значит, домой с рыбалки. А моя с порога, где ты был? Ну, я рыбу так протею на рыбалке. Она, я второй раз спрашиваю, где ты был? Ну, я рыбу так протею. Ну, на рыбу держи, на рыбалке я был. Она, я последний раз тебя спрашиваю. Ты где был? Я говорю, ну как где? На рыбалке! Рыбу держи! Но кто же знал, что она в курсе, что в Днепре рыба не водится?»